Добрый день, уважаемые коллеги! Все, я принял решение, завтра запускаем тренинг батарейка уверенности. Ну и маленькая ремарка. Скажу откровенно, еще вчера я находился в полном замешательстве, в неуверенности, в сомнениях. Да даже сегодня утром я все еще все утро часов до 9 сомневался, занимался всякой ерундой, находил повод, чтобы не запускать. Масса причин было, почему не запускать завтра. Именно, именно завтра. Те упражнения, те техники, которые я буду давать на этом тренинге, позволили мне самому принять решение. Они работают. Не Не знаю. Что сказать? А, во всяком случае, я принял решение. Это здорово. Да, еще вчера у меня не работала какая-то техника, поломались наушники. Сейчас я поехал срочно, купил. Буду писать вам ролики. Меня видно хоть? А вот так. Буду вам писать ролики. Допишу все, что успею. Завтра встречаемся. Все, друзья мои, до завтра. мне отступать никуда. Я попал. Но я уверен, что все будет отлично. Итак, все, прекрасно. До завтра. Хорошего вам дня и шикарная недели, на которой мы приобретем супер уверенность. По так, что здесь, как выключать? У одна рука.